Сегодня я собрал очередную подборку полезных лайфхаков для дома. Всем привет и давайте уже к ним приступим. Если у вас не хватает места на батарее для полотенец на кухне, то этот прибор вам точно пригодится. Установка займет буквально пару секунд. И теперь у вас будет достаточно места, чтобы развешивать мокрое полотенце. Если ваша кожа очень чувствительна и когда вы что-то жарите на кухне, у вас постоянно ожоги, в таком случае можно воспользоваться специальной варежкой. Ну а если такой нет, вопрос, что же делать, как же быть, а вот как. Смотрите внимательно и запоминайте, делайте все так, как показано в видео. Берем какую-нибудь 2-литровую бутылку и делаем на ней горизонтальный надрез вокруг горла бутылки. Вот и все, наша чуть защитная капсула для руки готова. Теперь можно не бояться готовить кушать. А следующий лайфхак подойдет для тех людей, которые постоянно куда-то спешат и опаздывают, особенно если на учебу. Если у вас дома есть очень много файликов, и они постоянно мнутся, и вы никак не можете их собрать в кучу, тогда нужно прибегнуть к одной маленькой хитрости. Для того, чтобы ее создать, нам понадобятся обыкновенные деревянные прищепки. Этими прищепками мы будем зажимать наши файлики так, как показано на видео. Вуаля, вот и все. До такого бы не додумался даже сам сливки шоу. Подобный лайфхак, который я вам сейчас покажу, уже был как-то у меня на канале. Но он был с использованием спиннеров. А что делать, если спиннера нет? К нам на помощь снова приходят прищепки, только уже другие, пластмассовые. И у нас получается неплохой держатель для ручки. А на этом у меня все. Идите еще больше лайфхаков, ставьте лайки и пишите свои комментарии по этому поводу. Впервые на канале, тогда подписывайся. Всем пока!